А? Уже четвертый год на Хорошо, я иду. Вот давай, чтоб так, Серега, меня зовут Денис. Вот вы скажи, идете? почему ты подошел и сказал, слава Украине, смерть москалям. Подождите. Да. Почему вы отдыхаете здесь, в Европе? А, а вас это ебет? Нет, меня это не ебет. Это же Европа, блядь. Сереж, а и что? А вас же Крым есть? Крым же ваш. Да вы так, вы, так вы в Крыму отдыхаете, Кого уберите? Ну, убери. В Крыму Серег? отдыхайте! Нет, подожди. Чего вы приехали в Гей-Европу, бля? В смысле, блядь? Да мы русские, это, мы это где гей хотим. Европа, это гей Европа, бля! Это Гей-Европа? Это ж вы говорите! Это ж ваш Киселев. Все говорит, Гей-Европа, блядь! Я Благерь. иду с двумя детьми, так ты мне говоришь. Я приехал сюда в эту еду. Я кто? Да, а ты, ты кто, кто? кто блядь, чтоб мне говорить? Я украинец, который, у которого забрали Крым. Забрали у тебя Крым? А я что ли забирал у тебя его? Ты тыкаешь, это вот так хуй... давай подеремся, ты хочешь подраться, блядь? Путин хуйло забирал. Путин, блядь, а я при чем, блядь, мои дети при чем? Сука, фанатики, блядь, давай подеремся, Путин, блядь, я при чем, блядь, сука, украинцы, блядь, Россия вам виновата, я при чем, блядь, я с детьми здесь отдыхаю, блядь. Нахуй ты мне что-то говоришь, блядь. Ты украинец, а я россиянин. Я против тебя ничего не имею. А ты против меня имеешь, блядь. Деда, Аня, Пидор, блядь.